Что тебе было интересно у неинтересно, что там нового ты узнала? Меня зовут Люба, мне 8 лет. Мне больше всего понравилось, когда мы играли. А толк-то был от этих играх? Да. У -у -у. Мне кажется, еще очень рисовать понравилась цифра. И все-таки результат у себя по цифре получился хороший. Да, на первом занятии Люба две цифры запомнила, а сегодня девять. Ну, отличный результат. Про наш трейлер чем-то скажешь? Понравилась тебе Юля с Юлей заниматься? Да. Она хорошая, добрая, красивая красиво это главное страшный тренер не может хорошо преподавать Люба, ты дома занималась с удовольствием или мама все-таки заставляла тебя? Наверное? Сама делала? С моей помощью ага. все кроме зрения, мы делали более от, от, от, от счастья, что, что сделал уже все? Или от чего прыгала? Ага, вот у тебя способ такой был. В общем, все динамично ага. и очень интересно. Итак, мы хотим сказать, что да, действительно, зачем пришли? Именно мы пришли за... Вы Зачем мы пришли, неизвестно. Мы пришли именно с целью скорее читать, именно по отвечающие название курса. Мы гораздо быстрее стали читать, даже уже проскальзывают где-то удовольствие от того, что мы прочитали. Я думаю, что все только в начале, и нам действительно, мы приобрели. Приобрели нам быстрого чтения. Усвоение материала гораздо лучше, то есть уже по схеме, которую мы применяем, которые вот вы нам раздали. Очень, очень хорошая схем То есть все очень четко и более-менее уже стали запоминать как бы именно по плану, как можно. Вот. Спасибо большое Юлии Юрьевне. Очень интересные занятия именно веселая заинтересованность в занятиях. То есть если раньше мы много разных курсов посещали, действительно, все зависит от тренера. Как, как преподадут? В основном все это как преподадут, как расскажут, как вложат в эти светлые головы. Как это все будет интересно. Ну, зачатки могут быть. Вот. Я думаю, что мы, конечно, не, не бросим заниматься, мы будем. Нет, не бросим. Вот. Пусть впереди нет, но действительно результаты, конечно, классные. Как вы говорили, для нас это действительно есть. Хотя, на, хотя, надо сказать, сами, сами занятия у нас проходили в мае, в июне, это все-таки довольно стрессовая обстановка, когда, когда там учебный год заканчивается, там своя нагрузка. Ну, может быть, так и да. хорошо, что так совпало, потому что уже не было таких домашних заданий, которые ну, идут в течение там, в третьей, четверти, в июне, допустим, да. когда это все, ведь кроме скорочтения есть еще и английский, и всякие, всякие, может, хорошо, что ему так совпало, чтобы было свободно время, чтобы было когда-то заниматься. Интересно. Спасибо вам большое.